вас мои родные подписчики с вами елена дегурова содружество ярко и самый точный энерго вибрационный прогноз для дев и начать я хочу с напоминания того что сейчас начинается самый пик затмения коридора затмения первое затмение произойдет 31 января второе затмение 15 февраля а коридор затмений коридор возможностей продлится аж до конца февраля практически и как провести эффективно с пользой это время что необходимо сделать на что обратить внимание а от чего в общем-то воздержаться вы можете посмотреть в нашей записи встречи, которую мы для вас предоставляем в подарок. И, кстати, огромное количество подарков мы вам предлагаем на нашем канале в YouTube под видео в описании все ссылочки на подарки. Там вы найдете запись встречи, это три часа, где я рассказываю детальный прогноз, что ждать, как воспользоваться ресурсами коридора затмений, ведь это достаточно уникальное время потому что а, этот а, это время называют возможностями миллионеров то есть как этим воспользоваться вы можете найти в видео а, чтобы попасть на наш канал если вы смотрите нас сейчас в соцсети вам необходимо а, нажать на значок youtube в правом нижнем углу и вы попадаете на наш канал в ю под видео вы найдете все ссылки и на видео, и на записи, и на подарки. Что, какие подарки? Это энерговибрационная практика «Быстрые деньги», которая поможет вам быстрее привлекать деньги, подарки, скидки на ваши, вот то, что вы хотели купить, возможно, вы получите очень большие скидки, либо получите это в подарок. Также в подарок вам предлагается мой учебник, это книга, учебник по ремонту жизни, это инструкция для подсознания, для исполнения ваших желаний, которая действует достаточно эффективно, уже многими проверена, и, кстати, кто проверял, пишите в комментариях. Я хочу оповестить вас о том, что мы начинаем более активно, точнее, мы проводили эти сеансы, энерговибрационные сеансы, но сейчас мы начинаем делать групповые сеансы, не только индивидуальные, и это возможности для для огромного количества людей получить э, такие э, возможности, раскрыть свои э, потенциалы, ресурсы, а что это такое, как они работают, вы тоже найдете под видео, и все-все-все, все подарки, все интересности у нас на канале. Переходите, подписывайтесь на канал, обязательно включайте колокольчик, Ставьте максимальные лайки, делайте максимальные репосты, чтобы как можно больше людей стали вместе с нами счастливыми. А сейчас прогноз на эту неделю. А, неделя для всех непростая, посмотрим, что ожидать девам. А девам на этой неделе, возможно, придется ограничивать себя в контактах. Все дело в том, что стремление пообщаться может перейти через все мыслимые пределы и начнет негативно влиять на ваши дела. И вместо того, чтобы работать, выполняя текущие обязательства, вы можете надолго зависать в телефонных переговорах, обсуждая посторонние вопросы и теряя драгоценное ваше время. А в конце концов это может начать дурно отражаться на ваших деловых качествах, от этого может пострадать карьера и уровень доходов, мои родные. Другая неприятная тема недели может быть связана с осложнениями со здоровьем. В зону риска попадает сердечно-сосудистая система. Провоцирующим фактором могут стать негативные новости либо стрессовые ситуации. Поэтому чем больше вы ограничите себя в контактах, тем здоровее вы будете. И относительно благополучно будет складываться семейная жизнь. Сейчас мы посмотрим более детально именно сферу отношений на этой неделе. Влюбленным девам на этой неделе – станет сложнее управлять своей личной жизнью, что отнюдь не означает поражение. Вам всего лишь придется привыкнуть к сюрпризам или к новым, я не знаю, новым расстановкам ролей в ваших отношениях. Граница января и февраля одновременно может стать неким таким водоразделом в вашей личной любовной истории. Союз двух гуманистов и альтруистов при этом будет иметь больше шансов, чем союз двух прагматичных эгоистичных натур. Возможно, вы заведете общего питомца, или в вашем романе появится другой фактор, меняющий фокус вашего внимания. А теперь, что касается финансов и карьеры. Девы в течение этой недели могут получить большое количество информации, часть из которой может оказаться ложной, аккуратно. Также вас могут часто отвлекать от работы посторонними разговорами, просьбами, нагружать на вас излишние дела, поэтому старайтесь сосредоточиться на работе и не терять ваше драгоценное рабочее время. Это удачные дни для благоустройства на рабочем месте, ускоренным темпом идет оптовая торговля, поэтому если вы работаете, либо у вас собственный бизнес в оптовой торговле, это самое будет удачное время. Опять-таки, как воспользоваться более эффективно в нашей записи про затмение, прогноз на затмение, на коридор затмений. И также это хорошее время для подготовки финансовых и статистических отчетов. Мы желаем вам наиболее легкой недели. Неделя затмения, она, в общем-то, всегда достаточно такая интересная. Тем не менее, все в наших руках. Как это выстроить правильно, вы узнаете из прогноза на период коридора затмений, который есть под этим видео на нашем канале в YouTube. А также мы начинаем серию уникальных энерговибрационных прогнозов. Более того, только сейчас, в период затмения, мы... Проводим не просто энерговибрационные а, сеансы, а буду проводить я и еще два мастера, которых уже инициировали на энерговибрационную работу. Более того, мы затронем пять сфер а, сразу, а, каждый день по сфере, то есть будет пять а, дней работы с вами, это тема любви, отношений, а, финансовая сфера, денег, карьеры, это тема здоровья, общий успех и счастье. Ваше счастье, мои родные. Более подробно, что такое сеансы, как они будут проводиться, что туда входит, там огромное количество работы, там еще новые энергоключи. Все это вы найдете по ссылочке под этим видео на нашем канале в YouTube. А я желаю вам счастья. Обещайте стать еще более счастливыми не только на этой неделе. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.